Там есть некоторая терминология – БРК, боевой ракетный комплекс. ЗИП – запасные инструменты и приборы. Есть намек на то, что ракета очень много пьет. А дело в том, что одни из первых наших тяжелых ракет, они летали на чистом спирте. Мой дом – ракетные войска.